Поймали индийцы, индийцы поймали, помыли, побрили, и мариновали, При дикеи до скрина а в белом вине. лежал или плавал. Хая хая хая. ха-я, ха-я, ха-я, Добавили я бутылок я ха-я, ха-я, ха давно бы я полкому А это я улыбка в ха нет, не шашлык, будет точно порнуха. Хая, Хая, Хая, Хая, Хая, Хая. Здесь еще поплавало немного. Да высунула голову, высунул ногу. Хозяев диван Хая Хая Хая Хая Хая Хая, Хая. Затем Людореза Мост тоже отжарил Такой вот шашлык Получается пая кочил на коня и уехал вам? Скажите, а он не встречался ли вам? Хай -я! Хай -я!